Всем привет, с вами я, Зуко1337, сегодня мы с вами продолжаем играть в Geometry Dash И сегодня я вам вначале хотела бы ответить, почему так долго не было видео, что вообще со мной произошло, куда я исчез а, В общем, начну я с первого, что почему так долго не было видео, самая моя главная проблема, я болел а, У меня сломалась мышка, я просто в один вечер сидел, играл, играл, и как бы, ну, она у меня перестала нажиматься и охренел. А, вот. Ну ладно, короче, давайте перейдем уже к левелам. Кстати, да и давай этот. Заходи-ка в группу ВКонтакте, а то там слишком мало человек. Зайди, подпишись, пожалуйста. В общем, вот этот уровень. Это он называется Акрополис Убос, Естественно, ВОЗ. Тем временем приближаемся к волне. Простите, почему у меня дефолтная волна я отвечу блин мне просто так нравится и все что у меня дефолтная волна она в принципе не красивая у меня есть конечно волна вы что думаете что у меня нет волн вот сейчас главное не ступить все nice все в общем wow. мы прошли плаву г идем к следующему и следующий наш уровень это будет у нас и в суперсоник вос L1 естественно, сказать, что у меня на нем нифига не получится, и я просто на нем сакну дико, дико причем, вот. Ну кто не знает, сак это, ну типа, короче, я на нем не смогу играть, я буду умирать везде и буду бомбить как титанчик. Э, кстати, этот, давайте наберем под этим видосом, я вас прощаю и давайте наберем 5 лайков. 5 лайков для вас это просто <свист> <свист> вот так вот сделать и я попробую выпустить следующее видео и давайте мы уже пройдем суперсоника Найс Джи Суперсоник Pro -Yan. Ну и последний наш самый будет эпик левел это Ятегарасу в 0 by -Кур курилик курилик нем Мне кажется, у меня сейчас затянется время. То есть я очень сейчас много времени проснул, потому что, блин. Это ну, я-то горасу. Даже облегченная версия его. Это сложная она чуть-чуть. Давайте я помолчу. А, я, вы знаете, в чем проблема, что я не уверен, что мы его пройдем. Дима. Блин. Доиграть да, на волне и все. Слушайте. Ну и, в общем, я думаю, стоит закончить нашу девятую серию. Сегодня мы прошли два уровня, один не прошли, но я когда-нибудь, в какой-нибудь из серии, я уверен, что я его пройду. Как вы набираете пять лайков, выходит следующая серия через денек, через два. То есть вы набираете 5 лайков, мне надо ее записать, отрендерить. Ну, то есть, смонтировать, выложить, и все такое. Короче, я беру тебе два вы все знаете, выходит новая ну, серия, все. Всем пока.